все-таки имеет свойство выравниваться, да, она отбалансирует всю эту ситуацию. Вот, ребят, но ну, мы ему можем помочь. И первотворцу можем помочь, и ситуации на земле можем помочь. Все, всем удачи!